Ну что в бизнес в России делать невозможно, что все коррумпировано, что э, там все отжимают, если ты что-то будешь делать, что без денег это невозможно сделать там, ну как бы даже быть То есть быть ты такой деньги. как бы миссией преследуешь? У сайт, меня сайт. миссия есть такая, что разрушить все эти мифы, которые есть. Это, это хотя бы для начала шелуху эту все выпотрошить из головы людей, а вторая моя миссия это разбудить людей. Что за революция должна произойти в интернете, о которой ты говоришь? Когда адекватный контент... Будет в моде, когда модно будет быть умным и успешным. Вот это, вот это, вот это мы сейчас прививаем, и у нас уже получается это. Ты прикинь, я, я новость смотрел несколько дней назад о том, что за последние полгода в России начался бум предпринимательства. Безусловно. Я это когда связываю все там... равно с нами, от новых вот новых. так или иначе. Сейчас модно быть адекватным, поэтому давай эту моду будем транслировать. Мы тоже так думаем, что адекватных людей больше.